Привет! С вами опять Михаил. Причьи. А вот теперь мы рассмотрим, из-за чего мы занялись носом. Она, кстати, качалась, что означало возможное падение этого Влага впитывается в кирпич, И начинает его при морозе разъедать безжалостно. Получается, что снаружи это кирпич, а изнутри это песок. То есть даже этот каминный сухопресс, хвалю, превращается вот в такую вот массу. Вот собственно на этом, на этом. и держалась вся труба. Вот они, вот. Вот. обольский кирпич. Вот они, выпуклости. Было их 8 штучек. Пожалуйста, каминный обольский кирпич. Вот. Прошу обращается он вот в такое вещество Пожалуйста Если вам нужна дешевая кирпичная труба Обращайтесь Но не к нам Мы ее сломаем через 8 лет